Пойми, однажды станет слишком поздно. Просить прощения, заключать в объятия, Упав в траву, смотреть вдвоем на звезды И целовать восторженно запястья. Жизнь пролетит со скоростью кометы, Что не успеешь даже оглянуться. Судьба не выдаст нового билета, чтобы в этот мир по новой окунуться. Есть только миг с названием «Сегодня», И только в нем возможно жить и верить. Неповторимый, яркие, бесподобные, И только тут открыты в счастье двери. Не упускай секунды понапрасну, Пей с упоением, как живую воду. Жизнь многогранна, сказочно, прекрасна, Твори любовью ясную погоду, Дари добро, в ответ не ожидая, Оно к тебе вернется непременно. Живи, заветы Бога соблюдая, И помни, время — это клад бесценный, Наступит миг, и будет слишком поздно простить, молиться, каяться и верить. Мы растворимся пылью в ярких звездах, А этот миг закроет плотно двери.